Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Продолжаем делиться инвестиционными идеями, используя таблицу фундаментального анализа. Таблица сокращает время на поиск таких компаний и имеет возможность фильтровать по тем или иным показателям. И я отфильтровал по проценту предполагаемой прибыли на будущий период. Ну и вышел список компаний, с одной из которых я хочу вас познакомить сегодня. Сегодня. Если такой таблицы еще у вас нет, то пройдите по ссылке и узнайте условия получения. Так вот, компания BTG, это тикер, процент роста 250%, очень феноменальный. И судя по показателям, которые выдаются в таблице, фундаментально надежная компания. И такой процент роста в принципе возможен на, тех, на том основании, на котором она сейчас есть. Немного о компании. Компания B2Gold компания с капитализацией 5 миллиардов, работает в сфере добычи золота, добывает золото на нескольких приисках. Это Филиппинские острова, Африка, Центральная Америка. Компания в первом квартале 2020 года показала такой отличный рост. В целом, компания появилась и от слияния нескольких компаний в начале, где-то в 2013, может быть, чуть раньше годах. Затем постоянно какие-то компании здесь примыкали, покупались, ну и компания росла и росла за счет этого. <coughs> На данный момент руководство компании закупает новое оборудование, вернее уже закупили новое оборудование, они хотят его применить, что повысит эффективность добычи золота. Ну и в целом, есть несколько месторождений, в которых не было договоренностей с местными государствами, в которых они работают, вот. ну и эти договоренности достигнуты и, соответственно, в полном объеме можно эту добычу продолжать. Вот. То есть все эти факторы ну, они как бы способствуют и они адекватны для роста. И если посмотреть вот опять же, в таблице на историю этой компании, то здесь мы видим на первой диаграмме, что долг стремительно сокращается, тем более прошлые годы, а акционерный капитал стремительно растет. Также вот по обеспечению долга можно и на этой диаграмме посмотреть, что долг в 2015 году был достаточно высокий, сохранялся до 2018 года, и вот последние несколько лет он практически сошел на нет. Опять же, эффективность продаж выросла в текущем году, ну, начиная, наверное, с конца прошлого года. Что показывают в принципе диаграммы. Ну и, и доходность, мы видим, что резко пошла вверх. Все это добавляет уверенности, что компания надежная. Ну и руководство, честно говоря, понимает, каким образом нужно действовать. Понятно, что за последний год доходы компании выросли еще и за счет того, что цена золота выросла мы посмотрим опять же на отчетность компании, то продажи постепенно растут и последние три года а, ну, в 2019 году упали. Это из-за пандемии. Здесь, а, скорее всего, <coughs> не скорее всего, а в принципе упали продажи, постольку, поскольку а, все мировое сообщество не понимало, что будет и как будет развиваться во время пандемии. Поэтому спрос упал везде, в том числе и на золото. Но затем он стремительно начал возвращаться на <coughs> свои уровни ну и, соответственно, потом их преодолел. Вот. А, что интересно что исходя из цифр отчетности этой компании продажи выросли э, значительно но стоимость товара себестоимость товара выросла незначительно ну и соответственно чистый доход скаканул буквально в три раза ну нет наверное, в два два и раза вот, Что показывает эффективность. О чем, в принципе, руководство заявляет, что эффективность возрастает, и мы можем эту эффективность еще повысить. За счет этого как раз и сделать качественный скачок. То есть у них долгов практически уже нет. А перспективы развития они, естественно, уже обозначили и в последних тоже отчетах. Ну и если глянуть по графику, то на данный момент каких-то видимых причин по снижению стоимости акций этой компании я не нашел, ни в новостях, нигде. В принципе, это какая-то такая вот закономерная коррекция. И сейчас стоимость акций находится на уровне до пандемии. Здесь после пандемии видно такой очень серьезный рост. Ну, затем, естественно, коррекция. Коррекция достаточно глубокая. И на данный момент мы находимся на таком, что ли, железобетонном уровне или близко от него, от которого стоимость акции, уверен, что оттолкнется. И даже специалисты, вернее, аналитики Тип ставят целевые уровни, этой компании в районе 8, 10 и даже 11 долларов по итогам этого года. Поэтому... В принципе, инвестиция с этой компанией становится очень даже интересной. Напомню, что эту компанию удалось найти после наложения определенных фильтров на 19 тысяч компаний, которые проанализированы таблицей фундаментального отчета. Заняло это буквально небольшое количество времени. Если такая таблица вам необходима, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну что ж, с компанией немного вас познакомил. Решение покупать или инвестировать в эту компанию за вами. Это не является рекомендацией. Ну и увидимся в следующих видео.